Привет. Мы успели коротко поговорить о том, что из себя представляет информация. Да, я напоминаю, у нас были слайды насчет того, как а, есть источник, как он кодирует сигнал. Этот сигнал передается в приемник, там происходит декодирование. И мы немного поговорили отдельно о том, как устроен человеческий мозг, и о том, что он в общем, довольно корявый, кривой, и поэтому пользуется какими-то шорткатами, для того, чтобы экономить время и энергию. Uh, следующий большой базовый блок, который нам нужно разобрать, это uh, этот модуль, который займет одну неделю. И мы, собственно, поговорим о словах и смыслах в голове потребителя. То есть, когда мы говорим об информации, о каких-то uh, словах, знаках, изображениях, с помощью чего мы взаимодействуем с нашими покупателями, мы очень часто говорим о каких-то кодах, о какой-то сигнальной системе. То есть вот мы разговариваем в терминах информации. Но при этом смыслы находятся у нас в голове потребителя и осознаются нами от первого лица. То есть если код может быть где-то записан, во что-то переведен, перекодирован и так далее, смысл — это нечто живое, что находится в наших головах и в головах наших покупателей. И нам нужно разобраться, каким образом коды соотносятся со смыслами и как все это, смыслы, слова, знаки, соответствуют э, и соотносятся с той реальной территорией, на которой мы находимся. То есть с миром во всем ее многообразии и полноте. А, где между картой и территорией находится понимание того, что карта и территория каким-то образом взаимосвязаны. И первое, на чем мы остановимся сегодня, это эволюционный характер а, развития идеи смыслов, а, внутри всего человечества, но пока мы будем говорить об общих вещах, а в конце недели, в пятницу, мы разберемся о том, что это означает для нас, как для маркетологов. Поэтому я прошу немного запастись терпением и первые несколько занятий будут такими тоже достаточно базовыми. Итак, мы переходим к теме эволюции. Мы знаем, что мы, как человек разумный, эволюционировали из каких-то протоприматов, так же, как и современные гориллы, шимпанзе, Банобы, мы развились от какого-то общего предка, который существовал миллионы лет назад. И мы прекрасно понимаем, что все вокруг нас, все живое, оно подвержено эволюции. При этом мы далеко не всегда вот это вот слово «эволюция» понимаем, из чего оно состоит. А эволюция она характеризуется несколькими важными свойствами или аспектами. Да. Во-первых, организмы воспроизводятся, то есть они создают себе подобных каким-то образом. Иногда они это делают парами, иногда они делают это самостоятельно, это бесполое размножение, но так или иначе они воспроизводятся, копируя себя. Второе, это то, что организмы оказываются изменчивы. У них есть а, разные характеристики, которые размазаны по каким-то спектрам, причем этих характеристик очень много. То есть там цвет волос, цвет кожи, цвет глаз, а, рост, вес, а, я не знаю, там, длина пальцев а, и так далее. И, и а, какие-то из этих характеристик а, могут быть более полезны для организма, а в каких-то случаях эти характеристики могут быть менее полезны для выживания организма. В ходе э, жизни и формирования половых клеток организм претерпевает мутации, то есть они накапливаются в нас, но они не передаются потом э, дальше э, нашим потомкам, но если мутация возникает в половых клетках, то тогда она дальше передается потомству. И это еще один способ э, вот эту изменчивость э, поддерживать. И э, часть из тех э, Характеристик от тех организмов, которые, мы, которые выжили, они в итоге наследуются, то есть передаются потомкам, а некоторые отбраковываются, и тем самым проходится естественный отбор. То есть примеров такого, такого, такой эволюции, ну не такой, а вообще примеров эволюции, доказательств эволюции огромное количество, причем она может иметь совершенно разный темп, от десятков лет, то есть организм могут эволюционировать очень быстро. Это проводилось и в кабинетных исследованиях на мухах и дрозофилах. И самый такой яркий, частый пример, который приводится, это исследование, еще Дарвин приводил эти примеры, исследование так называемого промышленного меланизма у бабочек березовых пятениц которые жили где-то в окраинах Лондона. и Изначально у них был Светлый окрас — это бабочки, которые маскируются на лишайниках и на коре берез. А потом, через какое-то время, произошли мутации и появились бабочки с темной окраской, с меланизмом так называемым. Эти бабочки они стали гораздо чаще выживать, потому что из-за смога, во-первых, перестали расти лишайники на некоторых деревьях, а во-вторых, кора из-за смога на некоторых деревьях стала обретать более темную окраску, и поэтому этих бабочек стали реже склевывать, и они, в общем, стали выживать чаще. То есть может быть такая очень быстрая, очень быстрый рост, который связан с отбором. А иногда бывает, что какие-то организмы существуют 400 миллионов лет почти не меняясь. И вот это пример это мечехвост это вот такая вот огромная зараза которая живет в море и современные виды мечехвоста они конечно там изменились за прошедшие 400 лет но в общем не очень сильно 400 миллионов лет прошу прощения то есть скорость эволюции может быть разной и э, в какой-то момент э, во второй половине 20 века мы осознали, что эволюционируют не просто неорганизмы. Вообще сам Дарвин говорил о том, что эволюционируют виды. То есть не отдельные организмы а, претерпевают изменчивость, наследственность, а, там, естественный отбор. Эволюционируют виды в целом, которые занимают какие-то определенные а, ниши природные. Но а, мы поняли, что существует... А, Носитель наследственной информации, ДНК, да, в которой информация кодируется, и здесь мы снова переходим к коду, кодируется четырьмя, четырьмя основаниями и, соответственно, парами оснований. И Ричард Докинс очень талантливо это описал в книге «Эгоистичный ген», что единицей отбора вот этого эволюционного является уже даже не вид, а ген. И какой-нибудь ген у нас может быть общим. Ген — это в общем, последовательность а, нуклеотидных оснований, которые кодируют какой-то белок, который потом приводит к каким-то изменениям в росте организма. Так вот, оказывается, что эволюционируют гены, и это гены занимают какие-то определенные ниши. А, они тоже в группах начинают влиять на развитие организмов. И у нас, у людей, есть довольно большое количество одинаковых генов с лососем и даже с бананом, не только с шимпанзе или с гориллой. И вот этот общий ген, который есть и у нас, и у лосося, он занимает просто гораздо большую нишу и претерпевает отбор вместе с, с гораздо большим количеством организмов. И в какой-то момент, как раз-таки после того, как Докинс написал книжку «Эгоистичный ген», он в этой книге сказал, что идеи тоже эволюционируют точно так же, как и гены. Через некоторое время Дэвид Дойч, еще один замечательный писатель, физик и философ, предложил вообще термин репликатора и сказал, что и гены, и идеи являются репликаторами. Что это значит? Это означает, что есть некая среда для размножения. В случае с генами это биосфера и сформировавшаяся в этой биосфере в конечном счете оболочки клеток сложных организмов. Вот это среда, в которой гены могут размножаться. Да, ген не может размножаться ну, где-то за пределами клетки. Если мы его просто выделим и бросим в пробирку, это будет просто обычный белок, с которым ничего не будет происходить. Ген размножается внутри ядра клетки. И вот все ядра всех клеток, всего живого на планете, это среда, в которой гены могут дублироваться, пересекаться, мутировать и так далее. И идеи, они тоже находятся в некой среде. Эта среда, это все мозги или все сознания всех людей, которые существуют на планете. И вот в этой среде идеи, претерпевают те же самые а, шаги, которые претерпевают гены в ядрах клеток. То есть, Во-первых, идеи воспроизводятся, они физически побуждают нас сообщать себя друг другу. То есть я сейчас рассказываю тебе про эволюцию идей, потому что идея про эволюцию идей побуждает меня пересказывать себя тебе. И вот это ровно так и происходит ты потом, возможно, расскажешь эту идею кому-то еще. А ко мне эта идея пришла от Ричарда Докинза и Дэвида Дойча, которых она побудила себя воспроизвести в форме книги много лет назад. Во-вторых, идеи они являются изменчивыми, то есть они могут видоизменяться, они могут каким-то образом мутировать. У этих идей могут происходить обобщения, искажения, упущения и, в общем, много всего другого. Кроме того, у идей есть наследственность, которая связана с ну, собственно, тем, что я передаю идею тебе, она у тебя сохраняется, но при этом претерпевает какие-то изменения по сравнению с тем, какой она была раньше. Ты передаешь идею кому-то еще, она сохраняет наследственные черты по отношению к той идее, которая была у тебя в голове, но при этом она претерпевает еще какие-то изменения и так далее. И очень ярким примером того, как меняются идеи, и самое главное, как они скрещиваются между собой, порождая новые идеи, является, собственно, логотипостроение, создание логотипов для разных компаний. Очень важный момент, на который я хочу обратить сейчас твое внимание. Никакие идеи не возникают из пустого места сами по себе. Любая новая идея, она основывается на каких-то предыдущих. Это либо какая-то их рекомбинация. Примеры сейчас мы увидим. Либо это какое-то искажение, обобщение. В общем, что-то основанное на прошлых идеях. И мы не передаем идею в форме сигнала. Идея формируется в голове у того, с кем мы разговариваем. То есть для того, чтобы ты воспринял или восприняла идею эволюции идей, нужно, чтобы она наложилась на знания, которые есть у тебя из школы. На те представления, которые ты почерпнула из каких-то других источников, книг и так далее. И только в этом случае у тебя самой в голове может сформироваться какая-то идея об эволюции идей. Переходим к примерам а, насчет рекомбинаций. Да, и подчеркивая, что все идеи они основываются на каких-то старых идеях, которые мы получаем из обучения, культурного, культурного научения и так далее. А, это очень классный логотип, пример гольф-клуба. Блестящее использование так называемого негативного пространства. Здесь ты можешь видеть, что с одной стороны это гольфист, у которого такая вот мера силы удара, а с другой стороны вот, вот это лицо и спартанский шлем. Ну, в общем, очень классное лого, мне очень нравится. Яркий такой пример. Снова рекомбинация целых трех идей. Да? То есть э, спартанец со шлемом, гольфист, э, изображение гольфиста с клюшкой. И вот эта вот, э, штука, которая показывает силу удара очень часто в играх э, компьютерных, связанных с гольфом. Или такой пример, э, что это люди, которые помогают с переездами из одного места в другое. И вот э, как бы мы берем и переносим домик из одного места в другое. Тоже очень хороший пример использования негативного пространства. И идея, которые связаны с тем, что... Ну, там, Рука, которая переносит дом. И вот такой пример. Это логотип ну, какой-то из виноделен. Здесь объединены две идеи. Виноград и пятно от бокала вина с потеком, да, которое остается на салфетке, если мы ставим бокал на нее. Объединили две идеи и получили в итоге какую-то третью. Ровно таким образом происходит рекомбинация, и естественно идеи претерпевают точно такой же естественный отбор. Например, слушая меня, ты можешь воспринимать часть того, о чем я говорю, но в итоге эти идеи у тебя вступят в противоречие или в борьбу с какими-то другими идеями, которые есть у тебя в голове. Это приведет к тому, что старые идеи заборят новые, и ты решишь, ну это какой-то бред. И тем самым, кстати, твое отношение к твоим прошлым идеям, оно еще усилится за счет когнитивного искажения, которое связано, связано с тем, что люди склоняются к своей существующей точке зрения. В общем, я надеюсь, что мне удалось тебе показать, что идеи тоже эволюционируют ровно, точно таким же способом, как и гены. И на эту тему тоже есть некоторое количество книжек и материалов, которым я даю отсылку.